Мы сегодня проведем такой вебинар на такую интересную тему, которая называется ⁇ Как распознать самых плохих членов команды ⁇ еще на этапе интервью. Ведущий я, Вячеслав Богданов. И чуть-чуть э, про себя, чтобы вы понимали. Я собственник компании ⁇ Мастер продаж ⁇ Наша компания, кстати, занимается практическим обучением по продажам, на это наш основной вид деятельности. Плюс у нас еще некоторые данные, детали есть, но некоторые услуги еще есть, но как бы на этом остановимся. Продавец, я продавец, 35 лет опыта в продажах у меня, я тренер практик, консультирую, я еще и лектор. Специалист по повышению эффективности личности есть у нас, помните, я говорил, есть у нас некоторые программки по повышению эффективности личности в нашей компании. То есть бывает такое, что человек приходит обучаться продажам, а проблемы чуть-чуть не из продаж приходят, поэтому такая ситуация есть. Я автор статей интервью для молдавских иностранных журналов, канал, канал, каналов телевидения. Я очень прошу выключить микрофон, кто сейчас подключился. Очень прошу выключить микрофон, кто сейчас подключился, или я выключу сам. Хорошо, спасибо. А, вот, дальше. Я еще провел обучение для более 10 тысяч сотрудников и руководителей. Я автор практического руководства «Памятка сильного продавца» или «Мотивация продаж». С этим, кстати, у меня есть для вас, кто досмотрит вебинар до конца, есть для вас подарочек. У меня есть сборник из 27 практических упражнений по продажам. Именно практических, там не книга для чтения, а прям только тренировки. Очень рекомендую в конце для тех, кто завершит и просмотрит этот вебинар до конца, этот подарок ваш. Потом я лектор, провожу бесплатные лекции, вся правда про наркотики, для учеников, студентов, преподавателей вообще во всей нашей стране. Наша страна, кстати, территори... наша компания территориально находится в городе Кишиневе, Республика Молдова. По поводу образования, сами посмотрите. Я обладаю академическим образованием в области технологии обучения, полученные за границей. у меня 4 уровня тренера Знаешь, по продажам. Я имею еще некоторые образования, но не будем тут долго с этим разбираться. Я вас попрошу, кто подключился, поставить, выключить микрофончики свои. Вот. Чуть-чуть еще пару деталей про меня. Хорошо. Еще пару деталей про меня. Я по поводу своих результатов. Я увеличил свои продажи в 14 раз за 6 месяцев. Помог увеличить продажи своих студентов до 5,5 раз за 2 месяца. Протестировал более 3000 человек за последние 6 лет. Создал собственную уникальную систему обучения для продавцов. Обучил продажам более чем 5 тысяч человек за последние 8 лет. И это не семинарчики, это прям практические тренировки, тренировки, много тренировок. Я э, был три раза в прошлом году лучшим лектором в СНГ по антинаркотическим лекциям. В этом 2020 году я уже был три раза, не исключено, что еще раз 30 буду. Э, за один год более 10 тысяч человек на лекциях были у меня, вся правда о наркотиках. Я проинформировал бойся. Больше 10 тысяч учеников и студентов о вреде наркотиков. А также спас некоторые от распада несколько компаний и несколько семей. Это так, между прочим. Вот. Поэтому, напоминаю, тематика у нас, как распознавать людей, которые либо, либо сотрудников будущих кандидатов, которые будут самыми плохими членами команды, либо компании, ну, иногда, может, это просто э, люди, которые, ну, не знаю, выбирают себе мужа, либо жену, и такое тоже бывает. И главное, что делают эти люди, они подавляют. И вот перед вами дефиниция определения слова подавления, чтобы вы понимали, о чем я буду говорить далее, когда буду давать их характеристики. Эти, эти люди имеют свои специальные характеристики, и на самом деле они чем-то отличаются, и как их увидеть, вот как раз об этом. Первое, что они делают, они, конечно, подавляют. И как подавление выглядит, это вредоносное намерение, то есть идея такая. Бывает, человек делает что-то хорошее, но на самом деле это плохое. Намерение или действие, которому кто-то не может дать отпор. Таким образом, если человек в состоянии сделать с этим что-нибудь, то это будет менее подавляющим. Что это значит? Это говорит о том, что человек может быть, ну, к примеру, там, я решил... Вам помочь, вы мой сосед, я решил вам помочь собрать яблоки из вашего, с вашего э, дерева. Вот я говорю, слушай, Федя, давай я соберу твои яблоки, но у меня намерение злое. Ну, какое, например? Я там пришел, собрал ваши яблоки, там ящики яблок вам, опять мне. А об этом мы не договаривались. То есть я нанес больше вреда, чем пользы, получается, в этом случае. И это подавление. Вот. Или действия. Ну, например, дал по морде это подавление. там. Украл деньги, это, кстати, тоже подавление. Сделал, поцарапал машину соседа, тоже подавление. И очень важно, если человек против этого никакой отпор не дал, то он ощущает себя подавленным. Понимаете? То есть ничего с этим не сделал, он ощущает себя подавленным. Очень важно, здесь так и написано, таким образом, если человек в состоянии сделать с этим что-нибудь, то этот будет менее подавляющим. Например, когда японцы напали на пер харбор то там в Пёрл-Харборе были еще и корабли грузовые, и моряки из, этого, из этих грузовых суден не могли дать отпор, у них не было оружия против самолетов. Но они не сдавались, они брали картошку и бросали просто картошку в эти самолеты. Само собой ничего не сделали, но они дали отпор, и на них, на них это было менее подавляюще. Вот. Кстати, тут кто-то хочет задать, наверное, какой-то вопрос. Я сейчас посмотрю. То есть со связи все хорошо. Ага, понял. Я вас попрошу отключить камеру. У кого включены камеры, тоже отключите, пожалуйста, камеру. И вот. Э -э что это за люди? Они называются антисоциальные личности, то есть они против общества, против каких-то групп людей. Вот. И у них есть 12 характеристик как можно понять человек социальный либо антисоциальный. Э -э -э -э -э. первая характеристика она использует свои речи только самые широкие обобщения говорят все думают всем известно подобные выражения используются ей постоянно то есть это не человек который один раз сказал да все говорят что там не знаю коронавирус по всему миру но это и один раз а если он постоянно вот так обобщениями говорит то это уже характеристика официальной личности. Если такого человека спросить, кто это все, обычно выясняется, что это один и единственный источник. Основываясь на мнении этого источника, официальная личность скрепала то, что дает за мнение своего общества. Ну, например, может у вас есть какие-то знакомые, которые говорят, что «Э, все правительства там такие-то такие-то, все там депутаты такие-то такие-то. Ребята, кто подключился сейчас к скайру, прошу отключить, пожалуйста, ваш микрофон. Спасибо. Я сейчас проверю. Так, спасибо. Значит, далее мы пойдем. И вот, кстати, очень хочу, предложить вам сделать одно маленькое практическое задание. Я, надеюсь, вы уже поняли, я тренер практики, люблю делать все по-практически. Поэтому вам, вы возьмите сейчас просто обычный листок бумаги. На обычном листке бумаги напишите цифру 1. И сейчас, когда вы читаете эту характеристику этого человека, вы обратите внимание на людей, которые в вашем окружении имеют такую характеристику. Если это в вашей компании, то сотрудников, коллег по работе. Если это дома, это может быть дома, это может быть папа, мама, брат, сестра, ну и так далее. Неважно кто, друг, знакомый, ну и так далее. Вы пишите имена, которые обладают, ну людей, которые обладают такой характеристикой, которые используют в своей речи только самые широкие обобщения. Все говорят, все думают. Кстати, для нее, для антисоциальной личности, это естественно, поскольку для нее все общество – это большое враждебное обобщение, в особенности враждебное по отношению к этой антисоциальной личности. Вообще, если честно, такие антисоциальные личности, они ну, в плохом состоянии, например, у них где-то такой уровень, а у вас где-то вы чуть повыше. Они считают, что вы, так как ну, они же так себя ведут, вы сделаете ему плохо. Вот вы просто возьмете сделать ему плохо. Так как он сам всем любит делать плохо, он считает, что все остальные против него плохо хотят сделать. Помните, одно враждебное обобщение. И для того, чтобы вам было не так хорошо, они должны вас опустить ниже себя. Вот так происходит. Да, и поэтому это для нее одно большое враждебное обобщение. Поэтому, кто успел выписать... Кстати, хочу спросить, есть ли у кого-то в окружении есть такие люди, которые обладают одной такой характеристикой? Ну, такой совсем простой. Одна только. Не обязательно у человека должен... Это не обязательно должен быть антисоциальная личность, если у него есть хотя бы одна такая характеристика. У кого есть в окружении человек с такой характеристикой, я вас попрошу написать плюсик в чате. Плюсик в чате для тех, кто знает, видит таких людей, либо нашел одного хотя бы человека, который обладает такой характеристикой. Ну, в своем окружении, да. О, отлично, Алла, молодцы, Ирина, понял, хорошо. Анна тоже хочет поставить плюсик. Угу, спасибо, спасибо. То есть для вас реально такие характеристики есть. Э, Ребята, очень важный момент, девчонки мальчишки, очень важный момент, спасибо всем за подтверждение, очень важный момент, что это не говорит о том, что если у человека есть одна такая характеристика, то он обязательно антисоциальный. Всего характеристик 12, я вам сейчас все буду описывать. Если у человека есть более чем 6, то есть 7 и более характеристик антисоциальной личности, и вы сейчас их найдете в своем окружении, а я прямо рекомендую вам их сейчас находить и выписывать имена этих людей, то э, я вас я вам помог, если у них больше шести, если меньше, то это исправимо, это корректируется, знаете как это не не не смертный не смертельный случай, вот. Э, так, кто-то еще тут у нас плюсик. Ага, ребятки, ясно. То есть у вас есть такие люди в окружении, вы понимаете о ком идет речь. Понятно. Итак. Кто успел выписать имена, двигаемся дальше. Следующая характеристика антисоциальной личности. Такой человек в основном занимается тем, что распространяет плохие новости, делает критические или враждебные замечания, обесценивает и вообще оказывает подавление. Когда таких людей называли сплетниками, разносчиками дурных новостей или любителями посплетничать, примечательно то, что такой человек никогда не передает никаких хороших новостей или одобрительных замечаний. Помните, не забудьте, что этот человек никогда, очень важный момент, никогда не передает хороших замечаний. Он всегда находит что-то плохое в этом. Так, микрофончики, микрофончики, ребята, включаем микрофон. Хорошо. Так, очень важный момент. Такой человек в основном занимается тем, что распространяет плохие новости. Может быть, вы видели такое, что человек вроде так кажется, что... Ну, хорошие, но критикует постоянно кого-то. Враждебные замечания относятся. А знаете, принадлежает ценность человека. Знаете, он, ну, он не такой сильный, у тебя не получится, ты это не сможешь. А подавление, помните, это вредоносное действие или намерение, против которого кто-то не смог дать отпор. То есть, человек как-то подавляет. Эээээ, ребят, напишите цифру 2 ниже и напишите имена, которые людей которые есть в вашем окружении с такой характеристикой. То есть этот человек всегда сплетничает, не забывайте, это нередко, редко, не иногда. Он регулярно, когда ты с ним общаешься, он всегда любит посплетничать. Если вы нашли таких людей, либо уже заметили таких людей в своем окружении, я ожидаю плюсики в чате, на самом деле, вот, пожалуйста, обратите внимание, кто-то уже нашел, да? Да, Сабина, Марина, Никифорова. Отлично. Хорошо. О, аж троих нашла. Ясно. Алла, двоих. Понял. Ясно. Но я уже я так понял, что я уже многим из вас помогаю. Хорошо. Хорошо. Хорошо. Um... Поэтому вот такое бывает, если вы получаете подавление от такого человека, против которого вам тяжело дать отпор, вы ничего с этим не можете сделать. Либо там, знаете, дети, например, я замечал за своими детьми, они приходят в школу, я, кстати, отец троих детей, они приходят из школы и подавлены. Я начинаю общаться, оказывается, преподаватель сказал там, да у тебя очень плохой рисунок. В, первом, нет, в третьем классе преподаватель рисования сказал моему сыну, что... У него очень плохой рисунок, понимаете? Ты плохо его нарисовал. Ну, разве ребенок захочет снова рисовать, либо пробовать рисовать, если уже авторитетный человек, то есть преподаватель для него, авторитетный человек сказал, что это, у него это плохо получается. Понимаете, о чем я? Вот это называется тоже подавлением. И ребенок чаще всего против этого ну, тяжело может дать отпор. Понимаете, о чем я говорил? Кто нашел таких людей в своем окружении с такой характеристикой? Плюсики в чате, пожалуйста. Плюсики в чате. Если у кого уже есть вопросы на эту тему, вы уже можете их вписывать в чат, либо останавливать меня и задавать свой вопрос, включая ваш микрофон. А, отлично. То есть, ну как бы это не... Если честно, это не отлично, что вы нашли, но знаете как, лучше знать, чем не знать. Поэтому... Хорошо, что вы знаете, кто эти люди. Выписывайте все имена, и мы пойдем дальше к следующей характеристике антисоциальной личности. Вторая характери характеристика пройдена, давайте к третьей. Итак, третья характеристика. Когда антисоциальная личность передает сообщения или новости, она искажает их смысл в худшую сторону. Такой человек останавливает хорошие новости, а передает только плохие, при этом часто добавляя выдуманные подробности. Такой человек также делает вид, что он передает плохие новости. Хотя на самом деле он же их и выдумал. <Chrome> Я вам дам пример. У меня есть реальный пример из жизни. Например, у меня есть один знакомый, очень хороший сотрудник, производит хорошо, продавец. У меня чаще всего продавцы знакомые, либо руководители. И вот у него в коллективе появился человек с такой характеристикой. И что он делает, этот человек? Например, руководитель уезжает в, на море и подзывает этого человека, который передает сообщение, искажая их в худшую сторону. Позовет его и говорит, слушай, сходи вот к этому продавцу, который мы знакомы. говорит, сходи к нему и скажи ему, что я вот сейчас еду на море и где-то в течение недели он должен вытащить все долги от наших клиентов, которые нам должны, чтобы мы смогли заплатить налоги, там то, все пятое, десятое, расходы есть у компании. Он говорит, хорошо, езжайте на море, отдыхайте, не проблема, мы все решим. Он приходит, и помните, он искажает худшую сторону. Он приходит к, своему, к этому моему знакомому продавцу и говорит, слушай, друг, Иван его зовут, и говорит, слушай, Иван, говорит э, ты знаешь, у меня есть для тебя плохая новость. Наш директор уехал и сказал, что он хочет через неделю тебя уволить, так как у тебя куча долгов там и нам не за что платить налоги и аренду и там много чего и через неделю, когда он приедет он тебя уволит кстати, это сказал не я это сказал наш директор который он сейчас, кстати, за наши деньги отдыхает ну, в Майами где-то на пляже все у него нормально, понимаете, о чем я говорю? вот это характеристика какого человека, вот такие люди бывают, У кто нашел Людей, которые вот так искажают в худшую сторону почти все новости, либо все новости, так сказать. Плюсики в чате, пожалуйста. Алекс понял, они повсюду. У кого есть характеристики в окружении, люди, у которых есть такие характеристики? Плюсики в чате? Есть пару таких, понял. Понял, хорошо, ясно, плюсики, вижу. Девочки и мальчики, очень вас прошу выписывать имена прямо вот в листочек, который у вас рядом есть, номер цифра 3 пишите, и имена которые, людей, которые есть с такими характеристиками в вашем окружении, чтобы вы точно поняли, кто из них социальный, а кто антисоциальный. Но в нашем случае мы пока разбираем антисоциальных. Кто успел выписать, пожалуйста, и нашел таких людей? Ой, Аня, я очень рад за вас, что вы избавились от таких. Прям поздравляю вас. Но видите как, не факт, что другого нету с такой характеристикой. Хорошо. Если у кого-то есть вопрос на эту тему, меня не боятся. Это круто, Александр. На самом деле... Э -э да, такие люди боятся сильных людей, это точно. И вообще они по жизни боятся, если честно. Такие люди всегда боятся. Именно поэтому они делают плохо сильным, потому что они считают, раз ты сильный, значит, ты можешь легко на меня негативно повлиять. Потому что я же на всех плохо влияю, значит, и ты именно меня будешь плохо влиять. Ну, такое у них неразумное мышление. Вот такие характеристики. Она вот, ага, я вот пишу, читаю. Одна вот точно... Есть изначальная информация искажена и вывернута. Я мало общаюсь с ней сейчас. Сто процентов боятся, но наша задача с ними бы работать. Да, наша задача их увидеть в первую очередь, потому что не надо отторгать тех, у которых одна-две характеристики антисоциальные. С ними можно справиться. А те, которые вот имеют более шести, вот этих нужно точно исключать из жизни. Чуть попозже вы сможете задать, кстати, вопросы на эту тему. Если у ни у кого нет вопросов на эту тему, я продолжу чтобы у нас еще осталось время на вопросы-ответы. Итак, следующая характеристика, характерная черта и одна из печальных особенностей антисоциальной личности состоит в том, что она не поддается лечению или перевоспитанию. Да, у меня был такой человек в окружении какое-то долгое время, вы знаете, этот человек прям вот он сам болел, он уже чуть не разрушался, но к врачам не ходил понимаете, он зубы сам вытаскивал э, клещами, ну, не дай бог, вот такой человек, вот, э -э он не любит учиться, такие люди не любят учиться и считают, что если учиться, лучше нельзя стать, если учиться, понимаете, смысл тогда учиться, либо перевоспитываться, понимаете, вот нету смысла, поэтому э -э лечение и перевоспитание для них очень нереально, кто видит таких людей в своем вот с такой характеристикой, четвертый, в своем окружении, плюсики в чате, пожалуйста, очень прошу вас, чтобы я понимал, что вы находите этих людей, и у вас, вам все понятно. У кого есть в окружении такие люди, то очень прошу вас плюсики в чате. Отлично, понял, хорошо, я уже, а если учиться любит, а лечиться нет? Ну, Не забывайте, Никифорова, я не знаю, как зовут вас, на самом деле, так, сейчас я посмотрю, как зовут вас, значит, на самом деле, учиться любит, а лечиться нет, на самом деле у человека должно быть более шести характеристик антисоциальной личности. Если одна характеристика есть, он только не любит лечиться, а учиться любит, и это реально, знаете, как можно сказать, что я люблю учиться, а может это быть на самом деле, то есть человек на самом деле учится и изменяется, перевоспитывается. Вот в этом случае это точно характеристика социального, то есть все нормально, не поддает. Он в этом случае поддается перевоспитанию. А если он вообще не поддается перевоспитанию, не лечится, не перевоспитывается, не учится, ну тогда извиняйте, это его характеристика. Ну и вот так вот. Это точно не лечиться или учиться и считает глупостью. Ага, вы нашли Марина уже такого. Понял. Хорошо, вписываем плюсики, плюсики в чате. И если у кого есть какие-то, кстати, вопросы, обязательно задавайте их, вписывайте тут у нас в чате. Итак, мы двигаемся дальше. Кстати, есть ли у кого-то вопрос на эту тему? Если есть... Потому что у нас еще есть несколько характеристик, а мужа, собственно, если критикует постоянно. Вы знаете, Анна, вы были, по-моему, вы были на таком вебинаре, который называется «Целостность и честность». Если человек постоянно критикует без каких-то конкретных фактов, то есть он постоянно откуда-то выдумывает какую-то чушь и критикует а, мужа собственного, то в этом случае надо работать над... над тем человеком, кто критикует, это не проблема антисоциальной личности. Учение света не учение ху, ху, чуть света <laughs> на нелюбимую работу. Ну да, спасибо за юмор, Александр. Итак, поехали дальше. Следующая характеристика антисоциальной личности: в окружении такой личности мы найдем запуганных или больных родственников, знакомых и друзей, которые, даже если и не стали действительно душевно больными, все же ведут себя ущербно терпят неудачи и не достигают успеха. Такие люди создают неприятности другим. Понимаете, такая штучка, я называю это как, как ромашечка, знаете. Вот ромашка, в центре ромашки находится антисоциальная личность. У нее есть контакт с какими-то людьми, неважно с какими. Но те люди, которые находятся в контакте, вот эти лепестки ромашки, которые находятся в контакте с, самой центром, с самим центром ромашки, вот, они чаще всего и ведут себя ущербно. У них всегда то хорошо, то плохо. У них жизнь американские горки. То хорошо, то плохо. То хорошо, то плохо. Нестабильная жизнь, понимаете? Что происходит? То есть, например, если ты продавец, то у него продажи, то поднимаются, то опускаются. То поднимаются, то опускаются. Если это, например, там обычный, ну, не знаю, бухгалтер, то он часто делает ошибки. Если это обычный, там не знаю кто, уборщица, то она иногда может плача прийти на работу, там, расстраиваться часто, плохое регулярное настроение, знаете, то хорошо, то плохо. И вот эти лепестки ромашки, которые находятся в контакте с антисоциальной личностью, они делают ошибки и приносят проблемы другим людям, понимаете? То есть это уже распространяется как такая вот ветка большая, расходится по всем сторонам, и мы имеем такую картину, что... Вот, вот, этот, вот этот лепесток делает еще несколько лепесток, лепестков тоже в плохом состоянии. Если у вас, в вашем окружении, либо у вас самих, жизнь американские горки, то хорошо, то плохо, то хорошо, то плохо, либо еще говорят, то белая полоса, то черная полоса, то белая полоса, то черная полоса, то это как раз ваша тема. То это точно рядом с вами есть человек, либо люди, их может быть несколько, которые находятся вот в таком состоянии. Вот они постоянно плохо вам делают, правильно сказать, либо ваше своему окружению. У кого есть такие люди, вот с такой характеристикой, я ожидаю от вас плюсики в чате. Да, у кого есть характеристика, и девочки, и мальчики, я вас прошу написать себе под ну, цифрой 5 имена людей, которые имеют таких, такую характеристику, как пятый. То есть вокруг этого человека постоянно у людей проблемы. Они, кстати, люди, э, ну, которые находятся в, в прямом контакте с антисоциальной личностью, часто болеют. У них могут быть часто хронические болезни. Если у вас, кстати, есть какие-то хронические болезни, ну, может быть, сейчас они как-то не проявляются, то не исключено, что они как-то идут из прошлого. Это может быть, там, не знаю, подавление от мамы, от папы, это может быть подавление от кого-то еще понимаете но это другая это чуть попозже мы рассмотрим этот вопрос кто написал плюсики в чате пожалуйста кто нашел таких людей плюсики в чате угу. такие лечатся <плес> хороший вопрос э, давайте я оставлю такой этот ответ чуть на чуть-чуть попозже у меня я обязательно оставлю на это время как с этим справиться спасибо марина за плюсики а если по отношению к себе только делает плохо, а другим нет? Он не... Нет, к себе это... Это уже... Если человек к себе делает плохо, это говорит о том, что в его окружении точно есть кто-то. Это не он антисоциальный, либо не она. Это тот, кто в контакте с этим человеком приносит ему постоянные проблемы. Понимаете? То есть, это если он по отношению к себе делает плохо, то это, это тот, кто в контакте, прямом контакте. Эти еще называются... Потенциальный источник неприятности. То есть этот человек приносит неприятность своему окружению. Не потому, что он плохой, вот этот, вот эти лепестки, не потому, что они плохие, а потому что находится в прямом контакте с антисоциальной личностью. Да, контактируешь, снижает свою самооценку. Да, да, да, это они сами себе делают плохо, и это не значит, что они плохие, кстати. Итак, мы перейдем к следующей характеристике. Шестая характеристика антисоциальной личности – свойственно выбирать неправильную цель. Если шина спустилась из-за того, что машина наехала на гвозди, такой человек будет ругать своего спутника или выберет в качестве своей мишени что-то еще, что не было причиной этой неприятности. Если у соседей играет слишком громко музыка по радио, он пинает кота. То есть человек постоянно выбирает не ту мишень. Понимаете, да? То есть, например, там... Не знаю, там, у меня нет денег, это правительство виновата, <смех> понимаете? Либо э, у меня нет работы, это виноват, там, не знаю, муж, жена, сестра, еще что-либо. То есть они постоянно находят кого-то другого виноватым, но не они. Им тяжело, кстати, им вообще тяжело взять ответственность на себя, тем более, ну, вот такая ситуация бывает. Вот, э, кто-то улыбается, Марина, ну, ясно. Хорошо, У кто заметил людей... С такой характеристикой в самом своем окружении плюсики в чате, а также ниже ставите цифрочку 6. И имена таких людей, которые есть в вашем окружении, прям пишите. Прям пишите. Вася, Федя, Марина Михайловна, ну и так далее. Неважно кто. Просто выписывайте. Это не факт, что это человек антисоциальный. Мы сейчас соберем и посчитаем. И вы увидите, кто антисоциальный, а кто нет. Хорошо, мы двигаемся дальше. Следующая характеристика антисоциальной личности. Антисоциальная личность не может завершить цикл действия. Любое действие выполняется последовательностью, последовательности, согласно которой это действие начинается, продолжается столько времени, сколько требуется, и заканчивается, как это было запланировано. Это называется циклом действия. Антисоциальная личность оказывается окруженной незаконченными телами. Если у вас в вашем окружении люди, у которых куча прям огромная куча незаконченных дел вот прям заметно человек не заканчивает не заканчивает плюсики в чате о ага ага ясно понял тут тут вы начинаете находить да плюсики в чате кстати если кто-то хочет сейчас задать вопрос пока не, мы не ушли далеко вы можете прям сейчас его задать Вы можете либо его написать в чате, либо задать его напрямую, включив свой микрофон. Сама такая, других судить не могу. О, Аня, огромное спасибо, что вы смогли признаться, что у вас есть такие черты. Значит, смотрите, есть один момент. Антисоциальная личность. Да, возвращаю слайд. Возвращаю. Значит, смотрите, а -а -а, антисоциальная личность – это такой человек, который в жизни никогда не признается, что у нее есть хоть одна из перечисленных 12, ну, не сейчас седьмая, но вообще из 12 он никогда, либо она никогда не признается, <клес> Простите, что у нее есть такие характеристики. Никогда. Она не скажет, что я такая. Никогда. Она никогда не найдет себе ни одну из этих характеристик. Кто из вас может признать, что есть у вас такая, хотя бы одна или несколько таких характеристик, гарантирую вам, вы точно не антисоциальная личность. А антисоциальная личность, для нее это роскошь признаться в какой-то своей ошибке, либо в каких-то своих нехороших характеристиках либо чертах вот очень важный момент забыл сказать и так под седьмой характеристикой имена людей которые в вашем окружении есть которые обладают такими характеристиками кстати ребят девчат очень важный момент в конце вебинара я обязательно вам скину ссылку где вы сможете э, скачать вот эту презентацию которую вы сейчас смотрите и если кто-то что-то не успеет доделать сейчас, я с большим удовольствием вам скину это, и вы можете скачать и пользоваться этими материалами сами. То есть это у вас будет обязательно. Вот, итак, поехали дальше. Ребят, кто из вас успел уже? Кто из вас успел, девочки и мальчики? Кто увидел людей с такими характеристиками? Пишет плюсики в чате, чтобы я видел, что у вас все хорошо. Ну, в смысле, что вы таких людей увидели, такую характеристику умеете распознать, и мы можем двигаться дальше. Ясно. Плюсики Марина вижу. Номер три, не знаю, кто вижу. Гость плюс 3 вижу. Елена у меня тоже двое. Ирина, Аня. Все. Патч. Огромное спасибо. Двигаемся дальше. Следующая характеристика антисоциальная личность.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 Понимаете, они, помните, они не, не видят истинную причину, из-за чего что-то происходит, они не видят себя, что они сделали плохо, понимаете, они видят, что... поэтому они не могут себя признать, ну, как-то плохими, ну, либо с такой характеристикой, вот. Поэтому они легко признаются в самых страшных преступлениях, и для них это небольшая проблема. Кстати, какое-то время назад, я не помню, по-моему, лет 20 назад, был такой маньяк, который убивал людей в, в Украине. Кстати, есть кто-то у вас из Украины? Вы, нам, вы мне сможете дать комментарий. Вот, и этого маньяка звали Чикатило, или фамилия его, наверное, Чикатило было. И вот он убивал людей... Его поймали через некоторое время и показывали художественные съемки, как следственные эксперименты проводили. Он показывал, где кого похоронил, где убил и так далее. Он спокойно, прям я видел эти, эти фрагменты, показывали, как он это делает. И он говорит, вот здесь там двое лежат, там трое похоронил, там четверо. Все нормально. И никакого стыда. Знаете, в лице этого человека не видно никакого стыда. Хотя он убивал... Ну, не помню, там десятки людей он убил. Вот такой маньяк был. Понимаете, к чему я веду? Вот. Но это не обязательно, что должно быть абсолютно страшное преступление. Ну, например, там украл, там, не знаю, там э, с работы э, ручку. Ну, да, я взял с работы ручку. Кстати, он не скажет, что он украл, он сказал. Он скажет, что он взял, либо там, ну, присвоил. Ну, и, короче, как-то так, но он не признает, что он украл. Вот. Если у кого-то есть люди с такими характеристиками, вот с такой характеристикой, правильно сказать, вот пишите восьмерочку у вас там в ваших бумагах и имена людей, которые обладают такими характеристиками. Напоминаю, да, имена, просто имена. Не спешите как-то оценивать негативно человека, потому что, ну, человек бывает и хорошим. Не обязательно у него вот все характеристики антисоциальные. Хорошо. Пожалуйста, плюсики в чате, кто выполнит это задание. Да, Чикатило на самом деле психически больной человек. Но он, кстати, люди, которые находятся под подавлением через некоторое время, становятся очень психически больными. Понимаете? Которые находятся под давлением. Поэтому, ну, такое бывает. Да. Ирина понял. Тофилат, филат Не знаю, кто это понял. Есть плюсик. То есть, Елена, вижу плюсик. Хорошо. То есть, в основном, вы заметили, мы двигаемся дальше к следующей черте. Девятая характеристика антисоциальной личности. Антисоциальная личность поддерживает только разрушительную группу. Она яростно выступает против любых созидательных или направленных на улучшение групп и нападает на них. Я, знаете, к, к сведению хочу вам напомнить, вот у нас в стране, например, в Молдове, сейчас есть люди, которые раздувают скандал, ну и делают там очень важным такую проблему, как э, коронавирус, который я думаю, что ну, во всем мире сейчас э, существует. Но вы же понимаете, что если раздавать эту проблему, она загоняет людей в страх, то есть делает их менее сильными, менее способными. Вот. И э, ну, вы понимаете, что этот вирус был придуман какой-то группой людей для того, чтобы делать плохо. В целом он же не приехал, не прилетел с космоса. Кто-то его разработал, придумал, ну и начал его распространять. То есть, вот антисоциальная личность говорит, да-да-да, вот так надо, да-да-да, все плохо, надо, надо что-то делать с этим. Конечно, конечно. И они никогда не будут признаваться, ну, поддерживать тех, кто что-то делает хорошее. Они делают против любых созидательных. Например, если я сейчас, ну не знаю, буду поддерживать бизнесмена, помогать им, чтобы они не упали духом, чтобы они не расстроились, а кто-то будет постоянно подливать масло, масло в огонь и будет находить что-то плохое в том, что я делаю хорошего, понимаете? Это говорит о том, что этот человек обладает вот этой антисоциальной чертой. В моем случае это, как, ну, здесь говорится о группах, но, кстати, следующая черта уже говорится о людях. То есть есть, не знаю, люди, которые продают наркотики, к примеру, да? Вот. и антисоциальная личность будет им помогать, поддерживать их. Если, например, он увидит, что кто-то там э, бьет своего ребенка, какой-то отец бьет своего ребенка, он говорит, да-да-да, правильно, наверное, заслужил. Понимаете? Он не будет узнавать, а что же произошло. Он будет говорить, да-да-да, наверное, заслужил. Понимаете? У Кто нашел характеристики, вот таких раздавателей полно сейчас. А это да, что правда, то правда. Да, ребят, девчонки, мальчишки, у кого, кто заметил такие характеристики в своем окружении у таких людей, цифру 9 у себя там в бумагах, и имена этих людей, напоминаю, они поддерживают э, созидательных, то есть направлены на улучшение групп и нападают, э, разруш... только разрушительные группы, да, и нападают на созидательных. То есть поддерживают тех, кто делает плохо, и нападает на тех, кто делает хорошо. Все очень просто. Вот. Если вы напишите хороший комментарий к плохому отзыву, то к плохому человеку, например, плохой человек сделал плохо написал плохой отзыв, не знаю, о чем-либо или о ком-либо, о каких-то хороших вещах, то этот человек будет долго сопротивляться. Говорит, да это же нормально, так должно быть. Ну и так далее. Вот. Плюсики в чате. Кому все понятно, и вы нашли таких людей, либо кому еще непонятно, задайте вопрос. Я готов ответить. Вы можете включить свой микрофон и задать свой вопрос. Кстати, для руководителей. Среди вас есть много руководителей, девчонки и мальчишки. Для руководителей. Это важный момент. Если вы берете в компанию одного человека с такой характер только одного достаточно с такой с такими вот у него большинство таких характеристик он а на самом деле антисоциальное то в вашем коллективе будет спад спад спад спад все хуже и хуже и хуже и хуже если вы вернетесь назад и посмотрите с какого момента это все начало вот этот спад происходить то вы найдете что этот человек Прям перед началом вот этого спада он попал в ваш коллектив. Вот такое бывает. Он разрушает созидательную группу. Ваша же группа, кстати, руководители. Вы же созидаете, создаете хорошее, и им это точно не нравится. Поэтому, не дай бог, взять коллектив. Кстати, рекомендую из руководителей, кто хочет. У нас в компании есть такая услуга по тестированию людей. И мы прямо на этапе тестирования можем выявить любого, любого человека, который обладает такими характеристиками. Я вам больше скажу. Такие люди ну иногда к нам попадают редко. Но они редко доходят до нашего тестирования. Просто редко доходят. Вот В одном человеке может быть несколько характери... Точно? То есть, если имена в каждой характеристике, вот у вас есть один, два, три, четыре, девять, да, они могут повторяться. И вы вписываете его еще раз, если он повторяется, то вы везде его вписываете. Если один и тот же человек повторяется, то везде, в каждой характеристике. Если у вас есть первая, девятая, третья, пятая черта, вы везде напишите «Вася, Вася, Вася, Вася». Понимаете? Вот. Чтобы мы потом могли посчитать, сколько характеристик у этого человека антисоциальных. Точно, да? Вписывайте. Так, ну что, я... кто нашел таких людей с такой характеристикой? Плюсы в чате, и мы, мы двигаемся дальше. Так, плюсики в чате. Так, понял, Марина. У кого еще есть в окружении? Ну, либо нету. Ну, в бизнесах, вот таких, в бизнесах, где сотрудники держатся долгое время, редко бывает, редко попадают такие люди. Итак, десятая характеристика. Личности такого типа одобряют только разрушительные действия и борются против созидательных или полезных действий, или видов деятельности. Помните, там были группы, то есть это какая-то группа, которая что-то создает. А здесь действия. То есть в этом случае это просто человек, который делает что-то хорошее людям, они а не против него борются точно. То есть, например, если вы видели, видели как человек там, не, не знаю, поймал вора, не знаю, в троллейбусе, да то тот, кто был свидетелем преступления, ну, например, этого преступления, и тот, кто был свидетелем этого преступления, и он считает, и он считает что м -м, не он антисоциальная личность, не у него это есть черта, то он промолчит, если его попросят быть свидетелем преступления, как, этот, как, как его поймали, как это произошло, он откажется. То есть он будет поддерживать тех, того, кто преступник, понимаете. Люди искусства особенно часто притягивают к себе антисоциальных личностей, которые видят в искусстве этих людей что-то такое, что должно быть уничтожено. И под видом друзей, в кавычках друзей, они скрытно пытаются это сделать. То есть, кстати, у меня вот в прошлом году, да, по-моему, в прошлом году попался один парень, ну, который прям человек искусства, он художник, он строитель, художник, там многие вещи красивые делает, и у него начали результаты падать, мы начали, ну, после тестирования поняли, откуда это все происходит, оказалось, что да, рядом с ним есть человек, который, ну, регулярно на него негативно влияет. Ну, и мы прошли специальную коучинг, индивидуальный коучинг, мы разобрались, нашли всех, всех этих людей, там еще пару человек нашлось, вот, ну и он потихонечку с ними справился, вот, ну что, поехали дальше, следующий, а, кстати, кто нашел людей с, такой, с такими характеристиками, которые там обесценивают, критикуют, плохо относятся к каким-то, какому-то виду искусству, к музыке, каким-то хорошим э, людям, то есть, например, это может быть какие-то там люди, которые тянут прогресс общества вверх, которые улучшают что-либо, а вот эти люди, они против них постоянно, то это говорит о том, что у него, у этого человека есть точно такая черта, десятая черта антисоциальной личности. У нас еще парочку черт есть. И по цифре 10, девочки и мальчики, пишем имена людей, которые в вашем окружении обладают такими характеристиками кто успел написать ставим плюсики в чате чтобы мне было понятно что мы двигались дальше если у кого-то есть вопрос и он не хочет писать то он может включить микрофон задать его если э -э -э хотите можете его написать блин сбегать надо со своего. Бокса. А, да. а, да, да. кто-то вы? не выключил микрофон да? он шуру или суру прошу вас выключать микрофончик хорошо так я вам дам возможность задать вопрос если кто-то хочет задать вопрос то обязательно задавайте его прямо сейчас если все понятно мы двигаемся дальше. Если кто-то не хочет, но хочет написать вопрос, то пишите его в чате. Итак, следующая характеристика антисоциальной личности. Еще парочку, да, вот одиннадцатая. Помощь другим – это деятельность, которая доводит антисоциальную личность чуть ли не до бешенства. Однако, тем видом деятельности, которые под видом помощи несут разрушение, оказывается, всяческая поддержка. Я дам пример одной очень известного фонда, вот у нас в стране есть один очень известный фонд. Он помогает школам покупать мебель для школ, он и в садике, компьютеры и так далее. И вот когда этот фонд появился в нашей стране, он помогая, помогал, но он ставил условия. То есть мы помогаем вам, но в вашей школе должен появиться психолог. Этот фонд, кстати, держит, собственник этого фонда является один очень известный в мире Человек, который имеет сеть фармацевтических компаний, в которых производятся наркотики. Ну, антидепрессанты, это тоже, кстати, наркотики. И вот, вот он, появляется психолог в школе и в садике, может, должен появляться психолог. Они появляются с таким условием, что эти покупают им там мебель, там, не знаю, там компьютер, еще что-либо. И знаете, что происходит дальше? Дальше психи... они придумали психологи придумали такую болезнь, которая называется гиперактивность. Для детей такую болезнь. Знаете, это очень активные дети, такие, они живые, это очень крутые дети, если честно. Дай бог, чтобы все ваши дети были такими же гиперактивными. Вот. но в целом дети они такие. И они придумывают такую болезнь, психиатры не доктора, они не могут выписывать э, лекарства, но они направляют, дают, дают они не могут справиться с гиперактивными детьми, и они отправляют их психо, психиатру. Они отправляют, психологи отправляют, отправляют в психиатру этих э, э, детей, э, детям психиатр выписывает антидепрессанты, а это наркотики в малой дозе, то есть маленькая доза наркотиков, чтобы они были более как овощи. И через некоторое время эти дети присаживаются на эти антидепрессанты, потому что это, в конце концов, наркотик. Вот. И через некоторое время дети приходят в школу, либо заканчивают школу э, овощами. Знаете, я называю вот, поведение таких детей овощ. Вот такое тоже бывает. То есть под видом помощи. Вроде человек, вот этот бизнесмен, вроде помогает, вроде хорошо делает, но в конце концов все плохо происходит. Я вам дал в глобальном смысле, но это может быть в простом смысле. Например, к примеру, у меня, примеру, у меня есть такая характеристика. И как бы я повел себя, ну, например, там... Я хочу сделать в нашем общем коридоре с соседом уборку и там, не знаю, покрасить. Я прихожу к соседу, говорю, слушай, ты идешь на работу, оставь мне ключи, я покрашу и у тебя тут, вот, вот тут у тебя за дверьми, тоже покрашу, чтобы было красиво у нас обоих. Сосед оставляет ключ, а я взял ключ, открываю ключ, захожу туда, беру, нахожу все, что плохо лежит, краду это, ну и сосед об этом не знает. Но я же наношу вред, в конце концов, то есть не, не взял, чтобы помочь человеку. А чтобы нанести вред, вот помощь другим, это действие, которое просто доводит до бешенства таких людей. Но тем, кто делает плохо, не помогает, оказывается, всяческая поддержка. Кто нашел таких людей в своем окружении, плюсики в чате. А также под цифрой 11 на ваших бумажках, имена людей, которые вы замечаете, что обладают таки, такими характеристиками из вашего, вашего окружения, очень важно, потому что... Но ну, вам нужно, в конце концов, справиться со своим окружением. Так, плюс кем? Так, здесь у нас уже есть и вопросы. Так, может быть, меня так затаскали с ребенком, это гиперактивностью? Вы знаете, то, что вас затаскали, Аня, вы гордитесь тем, что у вас есть такой живой ребенок. Я вам даю большое подтверждение, таких детей в последнее время становится все меньше и меньше. Не грузите ребенка гиперактивностью, это выдуманная болезнь, я вам уже просто общаясь с врачами могу сказать, я уже как специалист могу сказать, это выдуманная болезнь для того, чтобы присадить вашего ребенка на какие-то лекарства, вот и все, и через некоторое время он становится зависимым. Так, может быть, просто не хотят поработать индивидуально, может быть, ребенку что-то не нравится в этих взрослых. Ну да, вообще-то взрослые, знаете, они менее счастливые, чем дети, если честно. Вот. И э, для, вот, э, когда деть, ребен, ребенок очень счастлив, а в окружении взрослые не совсем счастливы, то они для них даже нереально, как он может быть таким? Это, это нездоровое, понимаете? Вот. И они находят в этом что-то нездоровое, понимаете? Вот вот так бывает хорошо плюсики в чате жду для тех кто заметил таких характеристику людей если на кстати как с души <laughs> да, предлагали предлагали Вот видите Аня. не дай бог давать препараты не рекомендую я уверен что у вас есть более здоровые препараты витамины для вашего ребенка хорошее питание сон на улице гулять ну, короче, но не, не антидепрессанты. У него просто много энергии, ему надо куда-то де, ее деть. И куда деть? Просто взять и дать ему дело какое-то делать. Может, ему что-то нравится делать. Вот и все, Ань. Все очень просто. Кстати, на работу таких людей брать тоже нельзя. Они же будут разрушать все. Итак, двенадцатая и последняя черта. У антисоциальной личности плохое чувство собственности. И она полагает, всю идею о том, что что-то кому-то принадлежит, это трюк, придуманный для того, чтобы дурачить людей. На самом деле никому ничего не принадлежит. Ну, помните, люди, вот самые большие вот преступники, которые, вот, вот у них есть такая черта постоянная, ну, они не корадут, они берут свое, знаете как. Вот, что-то типа этого. Вот, Поэтому, ну, такое бывает таких людей. Они, например, могут украсть с работы что-то и не считать, что они украли. При Советском Союзе, когда я... Я успел пожить немного при Советском Союзе, когда с колхозного поля крали кукурузу, ну, это даже не считалось кражей, но я просто взял, ну, у меня же там тоже есть дети ну и так далее. вот. Поэтому у кого... Да, и три года на плавание пошли. Ну, хорошо, Аня. И кто заметил людей с такими характеристиками? в своем окружении, у которых плохое чувство собственности, выписываем по цифре 12 имена этих людей. Их, может быть, они, помните, могут повторяться. Все повторятся. Имена пишем, Имена, имена. Обязательно пишите. Кто выполнил это задание, ставит плюсик в чате, либо у кого может быть, может, нет таких людей. Не вопрос. Может и не быть только характеристик у одного человека. Да. Плюсики в чате, кто нашел таких людей в своем окружении. Ясно. То есть есть люди, находите, да? Я горжусь, что вы находите. Так, понял. Три плюса, даже троих нашли. Аня, ну понял. Ладно, вот. Я обязательно вам скину эти характеристики, эту презентацию в конце. Кстати, знаю человека, хозяина компании, очень трудно работать, но лучше найти альтернативу. Да, может быть, вы знаете, может быть такое, что это может быть руководитель. Знаете, как отличить руководителя, который антисоциальный, от того, который э, э, социальный? Э, когда этот руководитель, либо сотрудник, это не обязательно руководитель, когда этот человек, который работает в группе, уезжает, уходит в отпуск на какое-то время, то результаты в этой компании, либо в этом коллективе, в котором он работает, начинают идти в рост. Вот если в рост пошли, когда человека нету, это говорит о том, что точно это человек антисоциальный. То есть я просто видел такие ситуации, когда вот мне руководитель приходит и говорит, вы знаете, когда я уезжаю на море, в моей компании даже круче, чем когда я есть на месте. Но это просто показатель, понимаете, просто показатель. Да, люди тоже могут быть такие. Да, берите на заметку, это очень важный момент. Кстати, среди вас очень много сетевиков, то есть компании, ну, сотрудники сетевых компаний, Вот это самые плохие партнеры, которые могут быть. В них нельзя вкладывать. Вы потратите больше времени на них и потратите больше сил на них, и в конце концов вы получите, ничего не получите, правильно сказать, только разрушение. Вам же будет и хуже. Знаете, для девочек, я вижу здесь много девочек, женщин, девочек, ну, все равно вы девочки, э, вот может быть, у вас есть такие подружки, с которыми вы встречаетесь, знаете, у девочки есть такая привычка пообщаться, чтобы какую то что-то сгрузить из себя какой-то груз. Вот это очень, кстати, хорошее, успешное действие для многих людей. Вот, и если вы пообщаетесь с антисоциальной личностью, у вас, может быть, есть подружка с такой характеристикой, с такими характеристиками, вот, то если вы с ней пообщаетесь, то вам будет тяжелее, чем до начала общения с этим человеком. Еще хуже становится после этого, понимаете. Вот. Поэтому если вам становится хуже после того, как вы это все вынесете из себя, это говорит о том, что с этим человеком больше так не, не, не надо делать. Да, это свойственно для руководителей. Ну да. Хорошо. Вот, Это 12 черт антисоциальной личности. Противоположность, то есть социальная личность. Очень важно, что сейчас вам, вы можете просто взять вот эти 12 людей, ну, 12 характеристик, и людей, которые есть в, ваше, в окружении с такими характеристиками, собрать тех людей, у которых посчитать, сколько характеристик у каждого из этих людей, и принять и понять, что вот этот антисоциальный, а все остальные, они социальные. То есть здесь нельзя сказать, что они антисоциальные. Если у них 3, 4, 5 характеристик, это уже ну, люди с социальными чертами, просто это и поправимо. Те, кто антисоциальные, у меня были ситуации, когда человек находил 11-12 черт у одного и а у одной и той же личности. Это 100% антисоциальная личность. Кто-то хочет задать вопрос? Либо забыл выключить микрофон. Так, давайте мы выключим микрофоны. У нас вебинар. Итак, так, вот такие 12 характеристик. Э, противоположность этим людям это э, полная противоположность. Например, если мы возьмем 12 черту, у личность личности плохое чувство собственности наполагает, что идея о том, что что-то кому-то принадлежит, это трюк. То в этом случае у социальной личности оно, они четко знают, что это кому-то принадлежит, что это есть чувство собственности, что чтобы это получить нужно либо, поторг... ну, либо обменять на деньги, либо договориться как-то об этом, чтобы получить это, ну и так далее. То есть вот эти 12 характеристик очень важны, их должно быть либо более, либо менее, по-разному у каждого. И Если у кого-то будут какие-то вопросы на эту тему, вы сможете в конце вебинара, я оставлю свой контактный номер телефона, либо просто в скайпе пишите, мы сможем с вами связаться. Я могу вам помочь для того, чтобы разобраться чуть-чуть в вашем окружении, если кому-то что-то было непонятно здесь до сих пор. Я готов. Кстати, мы по времени как бы заканчиваем, но э, я еще чуть-чуть задержусь, потому что реально мы не успеваем. То есть Сейчас 17.00, я не могу закончить, потому что есть еще несколько моментов. Э, значит, смотрите. Так, была одноклассница, всегда в гости зовет. Отказываюсь под разными предлогами после таких визитов, чего-нибудь не хватает в сумочке. Ага. Поздравляю. Понял. Значит, смотрите, такие люди... Я вернусь к тому, чем мы занимаемся. Значит, очень важный момент. Те, кто находится в окружении антисоциальной личности, неплохо себя чувствуют. И подавление может человек получать в трех вариантах. Первый вариант, когда он получает подавление прямо в настоящем времени, Прямо есть человек или несколько человек, которые прессуют его, подавляют, раскритиковывают. Ну и вы уже помните все остальные характеристики. Второй вариант, который может быть, что-то рестимулируется, вспоминается из прошлого. К примеру, может быть, у вас была, ну, например, у меня была учительница, которая э, била детей, в том числе и меня, указкой по рукам. Когда там, не знаю, плохие оценки, либо гиперактивный был слишком. И сейчас, когда я встречаюсь с похожей учительницей, либо как-то учительницей, просто похожим человеком, либо голос как-то напоминает ту учительницу из первых классов, то я сразу ощущаю себя как будто чуть-чуть подавленным. Это говорит о том, что этот человек не, не антисоциальная личность, просто что-то из прошлого, из вашего прошлого, либо моего прошлого, вспоминается, и теперь мы ощущаем себя подавленными. И еще есть третий вариант, в котором человек может попасть под подавление, это уже то человек ну, во всем находит что-то плохое, понимаете? Например, там, он смотрит на штору, он думает, что она не на него упадет. Он смотрит на телевизор, висящий на стене и думает, что он там, не знаю, он может что-то сделать плохо и так далее. Он смотрит на каждого человека, и каждый для него там. Ну, это уже паранойя, если честно. Это болезнь. Эти люди чаще находятся в психушках, ну, совсем уже больные. Вот. Не дай бог иметь вас вам в окружении таких. Но вот такие люди тоже бывают. Поэтому надо знать, вот такие три варианта происхождения, вот подавления, которое может человек получать. Первый вариант, вот который, где человек вот прямо в настоящем времени есть. В этом случае самое простое, что можно сделать, это расстаться полностью. Просто полностью расстаться с этим человеком. А что значит расстаться? Остановить общение полностью. Если он пишет СМС, не откликаться. Если он звонит, не откликаться. Если он пишет на e-mail, никак не откликаться. Если он просит через кого-то вам позвонить, никак не откликаться. Вот и все. Второе, если, например, это совсем близкий человек, родственник, там мама, папа, брат, сестра, ну и так далее, какие-то люди такие тоже могут быть, то в этом случае э, чуть-чуть по-другому тут надо работать, и для этого нужна, конечно, уже специальная тренировка. Если кому-то интересно, вы обратитесь ко мне в личку, я вам покажу, как справляться с этой ситуацией. Вот. Но если честно, то все равно надо прервать максимально возможно общение с этими людьми. Даже если это мама, папа, брат, сестра, неважно кто. Кстати, в нашей компании есть тестирование, где мы можем вам помочь увидеть, ну, откуда основная проблема в вашей жизни происходит. Это бывает тестирование сотрудников. У нас часто тестируют сотрудников э, из разных компаний. То есть даже есть компании, где мы протестировали, прям весь коллектив попал через наше тестирование в компанию. Зачем нужно тестирование через нас, а не через кого-то другого? Все очень просто. Если человек, э, если вы не обучены или у вашей компании нет сотрудника, который занимается тестированием людей, либо специалистом по найму персонала, то... Просто дешевле через нас протестировать, потому что если через нас тестировать человека, то в этом случае вы получаете четкое понимание о том, что происходит. Потому что у нас мы уже обучены, мы уже тысячи людей протестировали. Вот. А если вы сами будете пробовать, знаете, как бывает такое, что берешь коллектив человека, пробуешь, но это не всегда работает, и иногда он сбегает. А, например, если вы, Неважно, вы сетевик или вы просто сотрудник, руководитель компании, то вы берете человека, вы тратите на него огромное количество времени. И очень часто это больше, чем стоимость тестирования в нашей компании. Поэтому, если хотите сэкономить деньги, время, нервы и много чего, то мы всегда рекомендуем тестирование у нас. Что входит в тестирование? Кстати, кто сетевик, пожалуйста, мы даже можем вам помочь и в этом случае. Что входит в тестирование? Первое, это интервью на продуктивность. Что значит интервью? Я лично, лично я беседую и провожу это интервью с каждым в отдельности. И оно длится минут 30-40. И в этом случае оно возможно онлайн, ну через скайп, еще какие-то варианты. Второе. Тест анализа личности. Он, кстати, и показывает уровень общительности человека, насколько он похож под ту или иную должность. Он показывает... Да, прошу выключать микрофоны. Этот тест еще показывает, насколько человек социальный либо антисоциальный. Вот. И этот тест еще показывает многие другие характеристики, которые очень важны для любого человека. Вот, потом, следующий момент, мы проводим анкету на, для выяснения по будильке махтидов, либо анкета на мотивацию, которая называется анкета мотивацию. Она тоже, возможно, онлайн, она простая, ничего сложного там нет, там 5-6 вопросов, которые показывают, что интересно человеку, Какую конфету нужно давать тому или иному человеку, для того, чтобы он больше работал, лучше работал, стремился к результатам. Понимаете? Бывает такое, что с руководителя, у меня была такая ситуация, что руководитель купил автомобиль для пяти своих продавцов и сказал, кто там поднимет продажу на 30% ваша машина. И руководитель сделал ошибку в чем? В том, что никто из них не поднял продажи на 30%. Мы начали выяснять, почему они не подняли продажи, потому что ту конфету, которую он дал, ту автомобиль им был неинтересен. У каждого из них было по одному, как минимум, либо по два автомобиля. Ну, То есть ему было неинтересно. А для руководителей важно понимать, что нужно человеку. И для тех, кстати, сетевых компаний, которые набирают свою команду людей, тоже надо понимать, какой конфеты нужно давать, кому что, для каждого по-разному. И последнее, что мы проводим в тестировании, это тест на знания и навыки в области продаж. То есть мы проводим такой опрос, это тоже интервью, даже это не, не просто тестик с вопросами, это интервью. Тоже я провожу его, выясняю, насколько человек может и способен, и понимает продажи, и нужны ли ему, на самом деле иногда бывает, что не тренинг по продажам нужен человеку, а что-то другое, такое бывает. Сюда же входит, в тестирование входит рекомендации по обучению, что нужно сделать для того, чтобы исправить данную ситуацию у данного человека. И, а также выдаются результаты тестирования. В электронной форме, либо как хотите в устной форме, для того, чтобы вы понимали, что и как и над чем работать у каждого сотрудника. Мы это рекомендуем делать всем руководителям, которые нанимают персонал в свой штат. Кстати, для руководителей сейчас большой шанс найти хорошего, продуктивного сотрудника, потому что в последнее время я вижу, что большая повысилась, например, в нашей стране, в Молдове, повысилась безработица. То есть очень много людей сидят дома и хотят хотя бы как-то онлайн зарабатывать. Вот, пожалуйста, у вас есть шанс найнять продуктивного человека, потому что многие из них сейчас сидят дома. И если они сейчас ищут работу, это говорит о том, что он не может сидеть без дела. Если человек не может сидеть без дела, это один из лучших сотрудников. Есть что, конечно, исправить у этих людей, но основное – человек продуктивный. Это важно, потому что он все равно доведет любое дело до конца. Кому все понятно по тестированию, плюсики в чате, потому что я не слышу, что вы были здесь. Всем понятно все если да если есть какие-то кстати пока я не пришел к следующему этапу ага, и все хорошо ладно поехали дальше значит полная стоимость тестирования одного человека первого человека который попался к нам на тестирование вы решили себя протестировать кого-то другого стоит 50 евро за одного человека вместе с результатом со всем что я описал. но Стоимость тестирования для участников вебинара и наших постоянных клиентов, у нас еще есть постоянные клиенты, которые постоянно у нас тестируют людей, постоянно набирают персонал, 30 евро за одного человека. Это вообще небольшие деньги, если учесть то, что вы можете месяц его обучать, и через месяц он идет. Это стоит больше, чем 30 евро, если мы говорим о вас как руководителя. Вот. Но у нас есть специальный бонус для сегодняшнего дня и для тех, кто успеет оплатить, в течение 24 часов после завершения вебинара. 10 евро за одного человека. Вот это все крутизна, все это. Все эти данные вы получите, как и было описано выше, за 10 евро за одного человека. Прям вот все те, кто решил, что им это надо, им это нужно, они хотят узнать больше деталей на эту тему, то я могу вам сказать прямо сейчас, скинуть ссылочку для тех, кому... Кто хочет сам протестироваться, кто хочет э, узнать про себя больше, кто хочет, например, э, своих сотрудников протестировать, у нас после таких вебинаров прямо куча таких людей. И вот ссылочка в чате, есть ссылка на регистрацию на тестирование. Каждый из вас может, может сейчас пройти по этой ссылке, зарегистрироваться на тестирование и далее мы с вами свяжемся для того, чтобы мы поняли, как мы сможем это с вами организовать для тех кто да давайте я верну вам экран обратно значит сейчас я верну вам экран начать демонстрацию я вам покажу экран обратно то есть на данный момент это 10 евро за человека и вы сейчас можете уже начать регистрацию вот ссылочка и после ответов и вопросов, которые вы сейчас можете задать мне лично, я вам скину ссылку на ту, тот подарок и на, презента, на для скачивания этой презентации и на те подарки, которые я вам обещал отправить еще в начале вебинара. Их там даже три подарка, поэтому обращайте внимание на это. Вот. Так, Все вроде с этим. Итак, значит, закрываю, останавливаю показ. Хорошо, и теперь я жду ваши вопросы. У кого есть вопросы, давайте по очереди, включаем микрофон, задаем вопросы на эту тему, о которой мы сейчас беседовали. Давайте. Кто первый? Да, живерь, девчонки, мальчишки, мы готовы ответить. Не обязательно писать, можете просто включать микрофон и задавать свой вопрос. Да, включайте свой микрофон и задавайте свой вопрос, либо вписывайте, если уж хотите написать, то можете вписать свой вопрос в чате и получить ответ на, на ваш вопрос прямо сейчас в онлайне. Я жду 3-4 минуты, если вопросов нету, то мы движ будем двигаться к завершению. Да, вот кто-то тут печатает вопрос. Ну да, я решил сделать для под, Если честно, за 10 евро <смех> это очень. Ну, для... для нас очень нереально, но как бы мы решили сделать такой хороший, кризисная, как бы сказали, цена. Так. У, у кого-то нет вопросов. А она печатает. Давайте вопросики я жду для вас. Да, я стараюсь, девчонки, если. Есть вопросы Давайте, я жду. Я стараюсь дать вам максимум пользы, и вы увидите, что кто, особенно кто руководитель, <свят> я прям рекомендую протестировать существующий персонал. Иногда бывает такое, я пока вам рассказываю, вы пишите свои вопросы. У меня было такое, что руководитель набирал в торговый центр, ну не в торговый центр, в магазине и в торговом центре, там где-то 300 квадратных метров у них есть, а они набирали много персонала. Не помню, там человек 10 продавцов. И они заметили, что как только вот набрали несколько человек, продажи начали падать. А вроде продажи, как бы, вроде ничего не поменялось. Знаете, продукт тот же самый, все то же самое. И они, как бы, руководитель знает, что, как это выявить, и они взяли всех Людей, которые только попали в компанию, не всех, не весь коллектив, а только тех, которые попали в компанию, отправили к нам на тестирование, и из пяти человек, которые были новички, которые попали в компанию, одна из них была та самая антисоциальная личность, и прямо это было видно, и ей было тяжело и тестироваться. Ну, короче, это прям видно-видно очень хорошо. Ну и руководитель сэкономил кучу денег после этого. Потому что там начали появляться ну, кражи, там начало теряться что-то в магазине. После ревизии и так далее это было дороже, чем те самые критики для наших постоянных клиентов. кто не выключил микрофон. Ну хорошо, давайте я выключу его сам. Да, кто подключается, я очень прошу выключать микрофоны. Ребят, девчат, кто подключается, выключаем микрофоны. Ага, а кто хочет задать вопрос, включает микрофон и задает его, я с большим удовольствием буду отвечать. Ага, скоро много услуг будет по кризисным ценам. Скоро, не исключено. Есть ли голо... готовые специалисты-продажники в вашем, дата угу. нашей базе, да, которые уже прошли ваш фильтр тестирования и можете отрекомендовать или законтрактировать, а может аутсорсинг таких услуг не понимаю каких аутсорсинг услуг но в целом да у нас есть готовые специалисты продажники которые прошли наше тестирование они ну, не вопрос очень хороши в своем деле только они все работают вот то есть кто-то их купить готового спеца да я понял идею смотрите как зовут вас только представьте чтобы я понимал к кому обращаюсь а то я говорю не знаю кому говорю как зовут вас может быть компанию напишите виктор гаина Ага, виктор media security виктор ну смотрите представьте себе что вы направили ко мне человека который я Понял, где вы. Значит, представьте себе, что вы направили человека, которого вы хотели протестировать, вы поняли, что я вам отправил результаты, я вам показал, что нужно сделать, мы, мы отучили его, мы про, подкорректировали то, что нужно было, вы потратили на это, не знаю, там 500 тысяч евро, ну не знаю, там по-разному, каждый человек по-разному, может быть вообще 100 евро, может 20-30 по-своему, вот, мы это скорректировали, все хорошо у вас, вы начинали, вклад, начали вкладывать в него, пошли результаты, хороший парень, и, а я возьму и порекомендую его, или переманю его, либо дам контакты его другому руководителю, которые тоже хочет хороших продавцов, которые уже прошли тестирование и хорошие специалисты, продажники. Вот. Как вы думаете, это будет правильно с моей стороны это сделать? Понимаете, о чем я? То есть я... есть такие, да, есть и не один, их много, но я считаю, мое личное мнение, я считаю, что это будет неправильно. Если вы найдете, если честно, то среди продавцов есть продавцы, как вы можете, Можете понять, что это уже точные, ну такие, знаете, как алмазики. В основном это наши студенты, которые закончили у нас обучение. И знаете, какое обучение? Открытый курс по продажам либо корпоративный тренинг по продажам — это услуги, которые есть у нас на сайте masterпродаж.рф. Вот, если они закончили у нас от обучение, то поверьте мне, они стали прям в разы лучше, чем были до сих пор. То есть если сравнить их с тем. Тоже именно раньше, то вот так вот. Так, мы говорим о другом. Так, давайте я посмотрю, что о чем мы говорим. О другом есть и продавцы, что хотят менять, что хотят менять головы и экспериментировать, или не гол... довольны условиями. И... Ага, нет у нас таких. Вот таких нету. В основном это люди, которые довольны, все у них хорошо есть некоторые, которые не закончили обучение, но они я их считаю хорошими продавцами. Но пока я их и рекомендовать не буду, только из-за того, что они еще могут продолжить работать в той компании, с которой они хотят, например, уйти. Поэтому, если вы держите с нами связь, Виктор, просто позвоните, отпишитесь мне чуть попозже, общайтесь с нами, дружите с нами, и не исключено, что у нас появится такой человек, и мы вам его, так сказать, направим. Но На данный момент, прям вот вот прям берешь и отдаешь, потому что он недоволен чем-то в своей компании. И я могу его рекомендовать, пока нет. Извините, вот такая ситуация. Вот. Другие вопросы? У меня вопрос. Вопросов нет, Вячеслав. Все четко и понятно. На данный момент в приоритете коллаж мечты. Прописать очень много важно. Инфо надо все успеть. «Делать возможно ли обратиться по вопросам прокачки людей чуть позже?» Конечно, вы можете обратиться, Аня, с любым вопросом, который я могу вам предоставить, к нам. С большим удовольствием будем вам помогать, чем можем. Вот. Мы готовы к общению. Кто со мной уже общался? из вашей компании либо с других компаний уже знают, что я <смех> <смех> готов к общению и готов помогать. Просто держите со мной связь. У вас есть мой скайп. Если нету скайпа, я прямо сейчас вам напишу свой телефон, на котором есть Вайбер, WhatsApp, Telegram. Я пишу прямо свой номер телефона вы могли, если что, с, вами, с нами в любой момент связаться. Да, вот. У кого еще есть вопросы? То есть, если правильно понимаю, вопросов нет, у матросов нет вопросов. Правильно понимаю. Так, хорошо. Если есть какие-то руководители из Молдовы, кстати, мы уже готовы начать тестирование людей. Многие вещи мы можем делать. Так, кто у нас, Аня? спасибо вы действительно профиль. WhatsApp вы есть у меня ага. хорошо Оня. отлично что я есть у всех я... э... слава пожалуйста так <с monopol> итак, значит подарок обещанный а то я все чуть не убежал <с sa cảm. desệt> вот подарок который я вам обещал я вам скидываю ссылочку вы отпис заполнять это маленькую анкетку и мы вам на email отправляем то что вы выбрали себе в качестве подарка, потому что там несколько подарков, вы можете выбрать тот, который вы хотите. Пожалуйста. Да, вот ссылка, пожалуйста, проходите, регистрируйтесь. На на сегодняшний момент я хотел вам сказать, хочу вам сказать до свидания. Я был. Если у кого-то есть какие-то отзывы, вы хотите э, что-то написать в, по поводу этого вебинара то я сейчас скину ссылку в Skype, что вы могли отзыв написать на нашей страничке в фейсбуке, либо в гугле, неважно где, будем рады вашим отзывам. И до встречи на следующем вебинаре. Если у кого-то есть какой-то вопрос, либо какая-то желаемая тема, на которую вы хотите провести следующий вебинар, то темы вебина... следующих вебинаров, предложения по темам следующих вебинаров – Вписывайте тут в чате, я готов с вами общаться и, так сказать, помогать вам. Ну, темы, которые вам интересны. Вам спасибо огромное, напишу обязательно отзыв. Отлично, Аня, спасибо. Чуть попозже вам скину ссылочку. Хорошо. Если у кого-то есть... Спасибо за вебинар. И есть о чем подумать? Ну, конечно, есть. Всегда есть о чем подумать. Э, желательно действовать. Вы знаете, э, не знаю, кто это тут написал. Вот. Спасибо, Вячеслав. Очень полезная информация. Буду более разборчиво в выборе своего окружения. Да. Если честно, ну, как бы сами результаты, они от этого и все зависят. Татьяна написала нам, что есть о чем подумать. Желательно действовать. Мой совет. Я уверен, что многие из вас поддержат это. Самое плохое действие это бездействие. Действуйте, и вы поймете, где надо что-то исправить. Если не действовать, то вам не понять, что исправить, где, где исправить, ну и так далее. Был рад с вами быть. С вами был с вами я, Вячеслав Богданов. Компания Мастер продаж. Наш сайт мастерпродаж.мд. Все вопросы я вам скину сейчас, где можно написать отзыв, любые вопросы в личку, либо Вайбер, WhatsApp, Telegram, ну и так далее. Всем хорошего дня и желаю, чтобы в вашем окружении в жизни никогда, даже рядом, не проходили антисоциальные личности. Всем удачи, всем пока.